30 октября День открытых дверей проведут сразу два института. Институт социальных, философских наук и массовых коммуникаций пройдет онлайн экскурсию. Мы проведем экскурсию для абитуриентов. Мы покажем наши кампусы университетские, покажем студию Универтв, которая является площадкой для прохождения практик наших студентов в Высшей школы журналистики. Покажем лабораторию социологических исследований.